Например, ты можешь кушать три с курицей и тортили на завтрак, обед и ужин. Ты не любишь протаренных путей и идешь дорогами, которых нет на карте. Мне нравится, какими глазами ты смотришь на мир вокруг себя. То, что ты видишь в людях, хорошее. И не боишься нового и непонятного. Мне нравится, что ты можешь посмеяться над тем, что с тобой происходит, и не важно, что тебе пришлось для этого пережить. Рядом с тобой я чувствую себя спокойно. Особенно в твоих объятиях. Но кое-что меня пугает. Я не могу представить свою жизнь без тебя. Ладно, жеребец, иди ко мне и покажи свою нежность и страсть.